Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр, и сегодня мы поговорим об озимом чесноке. Весной самая большая проблема наших дачников была, что чеснок пожелтел. И во всех. От чего это случилось и что делать? Давайте будем разбираться вместе. Ну, все вы знаете, что весна этого года была как бы очень снежная. Было очень много снега и Польше достаточно влаги. Но вот это сыграло с чесноком плохое значение. Почему? Потому что под, э, влага, когда уходила в землю, земля уплотнилась. Уплотнилась земля и вытеснила воздух, который был в земле. Поэтому чеснок наш начал задыхаться. Об этом засвидетельствовали. И вот то, что первые листья его стали желтые. Что необходимо сделать для того, чтобы чеснок спасти и чтобы иметь хороший урожай? Самое первое, конечно, это дать, влагу, дать воздух корням дать воздух корням, а давать его можно самым простым способом. Берем чапочку и рыхлим в междурадье, где-то на 7-10 сантиметров. Рыхлим все междурадье, даем, чтобы воздух пошел корням. Точно так же в этом году, несмотря на то, что зима была снежная, вторая причина, что чеснок пожелтел, что погода стала очень теплой. Резкие перепады температуры от холода к теплу, они начали быстро подсушивать почву. И чесноку элементарно, кроме воздуха, стало не хватать влаги, потому что влага ушла в более глубокие слои. Поэтому еще очень полезно, если у вас зона такая засушливая э, и почва подсохшая, чеснок сразу полить, а только после этого подрыхлить, чтобы его напитать э, влагой, почву, и ваш чеснок начнет оживать. Ну, конечно, это, на этом все мероприятия не заканчиваются, будем реанимировать его далее. Реанимация чеснока, чтобы был зеленый и дал хороший урожай, будет состоять в следующем, что полив рыхление и подкормка минеральными удобрениями. Можно использовать минеральных удобрений сульфат аммония, это лучшее удобрение, но его сульфат аммония э, будем вносить в жидком виде. Но перед этим вот обязательно обильно-обильно проли, проливаем все родочки. Э, если нет у вас сульфата э, аммония, или уже как бы вы опоздали с унесением сульфата аммония, значит мы берем тогда сложное удобрение, где все удобрения содержатся. Но этих удобрений мы берем меньше. Мы уже берем такую на 50, на 50 грамм э, емкость, уже в таких удобрениях берем 50 грамм на 10 литров воды. Одну лешку Значит, ну почему я советую давать подкормки в жидком виде Потому что они сразу растениями будут усваиваться В сухом виде, сами видите, почва подсушенная И как бы вы ни смачивали, эти удобрения будут долго доходить до нашего чеснока А нам надо помощь своевременная Если вы сделаете такие вот мероприятия с вашим чесноком Вы заметите, что он прямо на глазах начнет оживать Но, говорю, не забывайте, что самое-самое первое, что необходимо Это дать ему воздух и воду Воздух и воду дали вашему чесноку, и он сразу начнет на глазах преображаться. Видите, уже верхние листья появляются, я уже эту работу сделал, они уже становятся, видите, зелененькие. То уже начали воздух и вода сделать свое дело. Если у вас климатические условия, такие же, как у нас в Беларуси, значит, вы можете эти работы, спокойно сделать до середины мая. И заметьте, что ваш урожай будет гораздо-гораздо выше. Не пожалейте времени, сделайте, ну и, соответственно, вы... Получите отдачу от усилий, которые вы затратите на эту работу. Такая подкормка, значит, если вы сделаете первым сульфатом аммония, на следующую подкормку сделаем в сложно смешанным удобрением примерно через две недели. Сделайте такую подкормку и вы летом будете собирать урожай крупных э, луковиц с крупными зубками. Так что вам богатых урожай. До свидания.